Друзья, всем добрый день! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-Эксперт. Я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка. Подводим итоги торговой недели, смотрим, что интересного было за эту торговую неделю. Погнали! Американский доллар снижается практически всю неделю. А триггером стали как раз новости об инфляции. Потому что инфляция в США бьет рекорды 7%. И это максимальный показатель за последние 40 лет, да. Даже аналитики рассчитывали, некоторые аналитики твердили, что будет 7,1%. И это уже становится серьезной проблемой, потому, поэтому господин Павел готов действовать более агрессивно, если это нужно будет. Они уже начали процедуру тейперинга. Да, они планируют увеличивать процентную, понимать процентную ставку. И вот в марте ожидается уже первое поднятие, учитывая то, что вот на последнем своем выступлении э, Паул сказал, что экономика уже достаточно стала на ноги для того, чтобы принять поднятие ставок. Поэтому американский доллар попал под распродажу. Это нормально, это коррекция в, в рамках э, восходящего э, тренда. И мы видим, что здесь много продают, да. Основные продажи приходятся приходится на минимум да, То есть, ну не основные, но много продают как раз на минимумах Здесь даже вот откупили то, что напродавали Поэтому я считаю, что по американскому доллару это просто техническая коррекция И стоит его ловить Также по остальным активам, да, когда американский доллар двигается трендово Другие активы двигаются тоже трендово против него. Ну, имеется в виду, они имеют обратную корреляцию. Так, европейская валюта пробила свой диапазон торговый, который длительный период наторговывала. Да. Мы с вами в понедельник об этом говорили, что очень хочется увидеть пробой этого, этой консолидации, да, выход вверх, сбор ликвидности, сбор стопов, набор позиций шортовые, и тогда уже и самим заходить в шорт. Плюс-минус такой сценарий, он и отрабатывается. То есть, как только мы увидим реализацию рыночного спроса, как только мы увидим много покупок по рынку, да, которые не приведут к тому, что цена вырастет, это и будет хорошим поводом для того, чтобы стать на продолжение нисходящей тенденции. Я считаю, что разница в монетарной политике, дисбаланс вот этот в монетарных политиках, политиках, он будет двигать цены евро-доллара все ниже. Вот. Плюс, если посмотреть срез, Прогнозов а крупных банков, да, они считают, они также ставят на укрепление американского доллара, и считают, что в первом полугодии американский доллар будет э, хорошо расти, да, то есть будет чувствовать себя неплохо. А вот остальные валюты будут снижаться. Швейцарский франк. Подорожал значительно сильнее, чем остальные валюты. И это супер, это круто. Почему? Потому что он как раз в районе локального максимума, а европейская валюта еще не так сильно подорожала, Поэтому спред между ними становится э, чуть, чуть шире. И это э, дает отличную возможность для того, чтобы поработать на схождение. Но о спреде мы поговорим чуть позже. Австралийский доллар по австралийцу, как и по новозеландцу, так и по канадцу, Две недели подряд лонг-приоритет сохраняется. Хеджеры плавненько накапливают лонг-позицию. Либо удерживают, либо накапливают да, лонг-позицию, смотря по какому активу. По австралийскому доллару вот мы видим, что их позиция держится. Лонговая позиция держится. По австралийскому доллару Я считаю, что восходящая тенденция будет продолжаться. Сырьевые валюты будут чувствовать себя чуть лучше в ближайшее время, нежели тот же евро, либо швейцарский франк. Поэтому есть смысл здесь дальше работать на продолжение тенденции, но, конечно же, не покупать в этот максимум, да, дожидаться коррекции и тогда уже работать на продолжение. В понедельник мы еще посмотрим на то, что там хеджеры себе надумали? Они добирали позицию, увеличивали лонг на, на предыдущей неделе, на текущей неделе или нет. Если продолжение набора идет, то есть смысл дальше работать в лонг, да. По новозеландцу аналогичная история, то есть что по австралийцу идея была лонговая, что по новозеландцу идея была лонговая, со стопами как раз ниже предыдущего минимума, с зазорчиком. Вот, и эта идея тоже себя неплохо э, отрабатывает. Я считаю, что новозеландец тоже будет чувствовать себя хорошо. Они первыми повысили, одни из первых повысили процентную ставку, и спрос со стороны кори трейдеров э, будет только нарастать. Э, так, по э, канадскому доллару идея. Практически полностью себя уже отработало. Достигнут уровень объема за сентябрь 2021 года. Еще и достигли следующих уровней объема. Здесь я хочу отметить то, что произошла просто вот огромная фиксация э, лонговой позиции. да Кто-то много продавал. Вот посмотрите э, на локальных максимумах, сколько начали заливать продаж. Вот. Да, то, что удержали пока что цену, это хорошо, это супер, но я считаю, что такая фиксация после, ну, после хорошего движения вверх, столько зафиксировали, это точно приостановит тенденцию. То есть дальнейшее такое импульсное движение, оно под большим вопросом. Это не сигнал на шорт, то есть если мы разберем этот пин-бар более детально, мы посмотрим, что там особо покупок и не было. Классика пин-бара, да, разворотной формации это покупки на максимумах да и после того как уже достигнут максимум на покупках дальше распродажа здесь как мы видим особо не покупали да на, на максимумах поэтому за счет кого будет это движение вниз непонятно если непонятно значит это не является хорошей точкой входа фиксация результата это только один из этапов разгрузки позиции да дальше Цена может подняться еще немного, и там повторится ситуация с разгрузкой. Давайте в понедельник мы посмотрим отчеты Хеджеры покидали свои лонги или нет, и тогда уже э, сформируем более точно торговую идею. Британец не останавливается, британец тоже двигается. Хочу отметить, что практически по всем валютам на локальном максимуме вчера был сформирован э, пин-бар с большим объемом в верхней части свечи, и все это на э, дельте. Ну, преимущество было у продавцов, да, то есть больше продавали объема по рынку. И для того, чтобы отфильтровать эти сигналы, потому что вроде как красиво выглядит, да, но пойдет, не пойдет, нам нужно смотреть на более мелком таймфрейме, что именно происходило в момент достижения локального максимума. То есть при подходе к максимуму когда вот устанавливался этот, формировался этот минбар были ли покупки на максимум, да, то есть пытались ли покупать вот там. Если пытались покупать, если вот здесь много зашли на покупки, то да, это хороший пин-бар. Но если такого не было, как вот по британцу, то, ну, не стоит. Это просто может быть частичная фиксация и дальше цена еще пойдет-пойдет. То есть это может быть завлечением для шартов, к примеру, как, ну, как для будущего топлива, для дальнейшего разгона цены. Поэтому вот в такое не стоит лезть э, в шорт. По британцу лонг-приоритет сохраняется. Э, да, лонг-приоритет сохраняется. В понедельник чуть более детально поговорим об экономике. Японская иена. Как порадовала японская иена. В понедельник... Э не сделала. В понедельник мы с вами говорили о том, что э, японская иена тесно коррелирует с доходностью по облигациям. Если доходность по американским облигациям растет, иена в свою очередь тоже показывает хорошее движение э, вверх. В этом случае доходность по облигациям где-то в этот момент, вот здесь, она уже выросла выше 1,5, да, 1,6 там где-то была. Потом цена проваливается ниже предыдущего минимума. Японская ена проваливается. Доходность по облигациям продолжает расти. И вот это расхождение значений, да, вот эта раскорреляция, она как раз и э, дала толчок сформировать торговую идею в лонг. Но просто так сформировать, типа, О, нужно покупать, покупаем. Нет, нам нужно дождаться точку входа, нам то нужно дождаться... Момент, когда с большей вероятностью цена все-таки продолжит разворот. И этот момент, разворот вверх, по моей логике, происходит, когда у нас происходит выход продаж. То есть, когда много на минимумах продают, да, цену удержали, здесь в данном случае еще и контратака покупателей произошла. И вот это как раз хороший момент для того, чтобы осуществить э, покупку. Если э, в данном случае ловить нож, не сильно хочется потому что это более рискованно есть смысл дождаться когда цена все-таки закрепится выше вот этой области да если она в следующих несколько часов не пробилась ниже, не закрепилась ниже этой области, то есть смысл покупать с откатов, либо просто уже по рынку, но тогда стопик будет чуть побольше. И вот корреляция возобновилась. да, То есть доходность по облигациям выросла, 1,77 в моменте была, и японская иена тоже выросла. Здесь и новости об инфляции в США сыграли хорошую, да, были толчком, были катализатором для движения, и то, что американский доллар проседал, и доходность по облигациям в том числе. Поэтому по японской иене полностью отработала себя торговая идея. Дальше, ну, разве что мы увидим 2% по доходности облигаций. Тогда, окей, тогда еще можно. А так пока стоит ждать коррекцию, либо, либо просто пропустить этот актив. Криптовалюта. Биткоин пробился, да, там в моменте пробивался ниже отметки 40. На Несколько, на минут 15-20, наверное, пробивался там, отторговался и дальше себе спокойно пошел вверх. Спрос был достаточно крупным. Много ликвидации было на локальном меню, потому что очень много прятали свои стопы под отметкой 40, да, сразу под отметкой 40, а там биток достигал 39.200, если не ошибаюсь, на спот-площадках, и в данном случае 39.500 на фьючах. То есть хорошо так провалился. Я, я все-таки считаю, что криптовалюты в среднесрочной перспективе будут снижаться, поэтому есть смысл рассматривать среднесрочные шорты. Но вот эти краткосрочные движения, да, там достигнуть отметки 50 в районе 50, это вот без проблем. Локальные откаты, они всегда будут. Да, вот Когда много продают на минимумах, цена отскакивает вверх, потому что дисбаланс продаж, когда в рынок много продали, да, реализовали предложение, кто дальше будет толкать цену вниз? Кто дальше будет продавать, если уже продали и так много? Скорее всего, спрос, который остался на прежнем уровне, а может даже вырос, потому что цена стала дешевле, он будет превышать предложение. Таким образом, цена просто скорректируется вверх до момента, пока опять не придет в, тот, в то место, когда будет дисбаланс продаж покупок. Когда уже много покупают, и есть кому и продавать по тем ценам. Как минимум, те, кто или ниже будут продавать повыше фиксировать прибыль поэтому по криптовалюте откатик и дальше себе вниз золото опять же корреляция с доходностью по облигациям до доходность по облигациям растет золото снижается золото снижается доходность по облигациям стоит на месте либо даже немного падает Доходность, да, доходность по облигациям падает, либо стоит на месте, золото подрастает. И в моменте, когда доходность снова подрастает, да, там на день-два у нас и золото снижается. То есть эта корреляция она просматривается. И в данном случае, вот на что хочу обратить внимание, плюс-минус ситуация, подобная как и с японской иеной, когда есть небольшой временной лаг. То есть доходность по облигациям выросла, золото упало. Но золото-то упало и сейчас вот отыграло обратно, хотя доходность по облигациям остается на прежнем уровне. И ожидается, рынок ожидает, что в ближайшее время ФРС будет поднимать ставку, соответственно, доходность по облигациям еще больше вырастет. Поэтому по золоту сейчас формируется хорошая возможность для того, чтобы набрать среднесрочный шорт, да, либо спекулятивно с обновлением локальных максимумов, когда у нас появляется а, пин-бар с большим объемом, с HFT на максимумах, на дивергенции кумулятивных, да, вот такие истории отторговывать, да. А, поэтому, как всегда, на золото... Больше всего внимания для внут... во внутридневной торговле. Нефть под... на отметке уровня объема за декабрь 2021 года. Я считаю, что нефть уже отросла все то, что должна была и могла отрасти. Поэтому дальше, дальше небольшой разворотик. Хотя JP Morgan и Goldman, они ставят на то, что нефть будет 90%. Ну, первый квартал вот в конце первого квартала 90 посмотрим это же рынок все может быть медь ну, медь хорошо выросла на росте открытого интереса да посмотрите как сильно он прирос но и вот здесь на максимум кто-то сильно начинал распродавать мы видим что по рынку много продавали да, заинтересованность участников достаточно высокая поэтому если все-таки формируется неплохая точка входа, то есть дивергенция кумулятивных дельт, HFT, пинбарчик. барчик вот тогда можно будет еще поработать дальше в лонг. Но пока последние новости по поводу меди, что открыли несколько новых месторождений, и на текущий момент спрос на медь чуть, ни, чуть меньше, чем объем предложения, потенциального предложения. То есть На текущий момент пока что спроса больше, да, но с учетом новых месторождений Уйдет некоторое время на их разработку, и так дальше. Но с их учетом предложение будет больше. Таким образом, может и снижаться даже в период перехода на зеленую энергетику. Вот, по крайней мере, HSBC об этом расписали такую огромную статью на две недели назад. Да. Газ, как всегда, лихорадит из-за цен на... в Европе в основном. Да? То резко выросли, то резко упали. Там свои качели. Я считаю, что газ в среднесрочной перспективе все-таки будет достигать отметки 3, 2, 5, 3 В этот диапазон будет двигаться. И возможно, ну, вот эти отскоки, вот эти хорошие движения вверх, их стоит рассматривать как возможность взять шорт. Фондовые рынки. Очень бурно, очень активно падали в понедельник, прям сильно упали, но быстро откупили, да, причем на хороших объемах все это произошло. Хочу обратить ваше внимание, опять же, на, на дневном таймфрейме вы можете видеть свечи в виде пин-баров, да, вот они, с большим объемом в нижней части свечи, но для нас важно не сам факт наличия пин-бара, не сам факт большого объема в нижней части свечи, еще важно, что именно там происходило. Там покупали, продавали. Рынок разворачивается вверх, когда много на продают. Да? Когда лимитный покупатель принимает на себя большой объем, он заинтересован в том, чтобы разгрузить его повыше. У него есть заинтересованность, ну, способствует движению цены вверх. В данном случае просто кто-то откупил. То есть здесь на минимумах много не продавали. да. Посмотрите, дельта вообще маленькая. Uh, то есть здесь без особых усилий откупили и цену себе погнали дальше. Но это никак не является uh, разворотной формацией. Поэтому, как я говорил раньше, разворотную формацию стоит ждать чуть-чуть пониже. Вот эти слабые покупатели первые, uh, да, где у них стоп? Где-то здесь, может у кого-то где-то здесь, но ну, маловероятно, что здесь. Поэтому вот, вот эти все стоп-ордера, они станут топливом, да, здесь uh, они... Триггернутся, то есть распродадутся, будет, будут большие продажи на минимумах. Ц, э, примут этот объем и цену погонят дальше вверх. А любимчик пока что Доу Джонс, Он и падал здесь меньше всего, и трос неплохо. Так, что-то такое. Вот, а по поводу S&P, по поводу S&P, ну, опять же, падение происходит без особо крупных объемов без супер крупных кластеров, поэтому я считаю, что пока время покупать среднесрочно еще не пришло, не пришло. Окей, на этом все. Давайте спреды посмотрим. Пока. Спред евро против Швейцарца, евро против Швейцарца, да, вот спредик еще чуть разошелся, если посмотреть в процентах дальше, дальше, дальше, дальше. Это не то. Дов Джонс против СНП. Они полностью сошлись. Но ну, это было. Они в моменте практически полностью сошлись. Вот здесь. Там практически полностью. Вот здесь. Да. Новая эпопея с этим удержанием она наконец закрылась. И и и, и все в принципе. Да, нефть, мазут. Ну. Там особо сильно ничего не поменялось. То есть они как были с расхождением, так с ним и остались пока что. Но ситуация становится все более интересной, потому что мазут находится вблизи своих локальных максимумов, а вот нефть не находится. И если будет падение, то мазут, он, он будет догонять нефть. Да? Окей, поэтому я считаю, что здесь есть смысл работать на схождение. Всем спасибо за внимание. Всем Хороших выходных, продуктивных выходных. До встречи в понедельник. Посмотрим отчеты, проанализируем новости, фундаментальные данные и сформируем торговые идеи. Всем счастливо, до встречи. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь, ставим лайки, если узнали для себя что-то новое. Если отработали хотя бы одну торговую идею, это супер. До встречи.